То, что вы увидите здесь, в этом обновлении, в этой презентации для лидеров, изменит ваш бизнес фундаментально, то есть основание. Это слова Йенса Лаутсена. Как вы знаете, компания переходит из э, фазы реактивной в проактивную. Помните, на прошлой неделе были сделаны фундаментальные изменения в плане соответствия, в плане туда, вот, с, с, с э, по, по маркетингу и не только. И этот звонок с обновлениями связан именно с этими изменениями. И, и помните, что мы сказали, что это начало, и мы идем на следующую ступень этой ракеты. Присоединяется к звонку человек, который стоит за этой большой компанией, за этой большой промо который очень много работал с этим. И здесь Янс призывает и поощряет делать записи тех, кто присутствовал на звонке, тех, кто слушает уже в переводе, я думаю, что можно переслушать несколько раз. И это Кенни Норланд, который будет все это представлять. И, скорее всего, сейчас уже, кто посмотрит в бэк-офис, если сайт заработал, то все эти новости должны уже быть в новостях. Вот они сказали это на вебинаре, на звонке, что буквально после того, как закончится этот звонок, в течение там получаса-часа, все это выйдет в. Общий доступ, и этот звонок для лидеров, и для того, чтобы лидеры это приняли и поняли, и для того, чтобы донесли своим командам. Поэтому как бы призывали делать записи. И так называется операция Crowd One версия 2.0. Или как-то так. Первый главный вопрос, который очень всех волнует, раздражает, беспокоит, это, конечно, выплаты. И эта проблема очень стоит э, актуально, и она уже, по словам э, представителей компании Crowd One, решена. Это не будет произведено за день, выплаты сразу не упадут, но это будет саг, с, шаг за шагом постепенно. И э, Кенни сказал, что миллионы евро уже пошли на оплату буквально сегодня с утра. И как месяц назад он говорил, что к сентябрю проблема с задержками в выплатах, будет позади, будет в прошлом. Потому что это на самом деле очень важный вопрос, и этим вопросом очень плотно занимались. Следующий пункт, это первый слайд. Меньше помех и задерж от системы безопасности, системы безопасности БСС, которая, это, она очень хорошая, она нужная, но чтобы она не была привят, препятствием и зад, в задержке выплат. Также важный пункт, что нацелены на уверенное будущее для развития сети и для развития самой компании. И по обмену реворцев на акции, это долгосрочный план, остались буквально недели, не месяцы, но недели, это, к этому шли долго и очень много работали. И представьте, как, когда эти проблемы и вопросы, которые только что озвучены были, останутся позади, как мы будем развиваться дальше. Конечно же, у нас будут испытания, конечно же, будут новые проблемы, и не почти гарантирует и уверен, что будут, но это будут другие проблемы. И мы помним, что проблемы – это часть роста и развития. Без проблем не может быть ни роста, ни развития, поэтому проблемы будут, они будут решаться, и за счет этого компания будет расти и развиваться, и также сеть. Компания сделала, сделала самый сильный маркетинг-план, который никто не может повторить. По бинару крауд-бонус плюс матчин-бонус плюс резидуальный доход. Сейчас запустилась акция по ускорению получения рангов, то, что добавляется бизнес-баллы 30% к тем, что получает э, партнер, создавая команду, то 30%. И у каждого партнера есть такая возможность. Теперь непосредственно к самому главному в этом звонке. Ее называют возможности, которая один раз в жизни, как и каждая акция, которая запускается компанией. Это называется Titanium Pro Builder. Строитель Titanium Про», если по-русски сказать. Добро пожаловать в мир возможностей. Для кого эта компания? Эта компания для того и для тех, кто строит бизнес, кто строит долгосрочный бизнес, что она позволяет сделать? Она позволяет вернуться назад и как бы передумать, перепланировать, переосмыслить. Допустим, кому бы вы, имея то, что имеете сейчас и зная то, что знаете сейчас, предложили быть вашим партнером? Кто, кто эти люди, потенциальные лидеры, сильные личности, которые э, помогут развиваться компании, которые помогут себе, по, помогут вам. В общем, ключевые лидеры. И вот посмотрите на слайд, этот слайд, где написано «Вы» и вот у вас по бинару там четыре человека, два слева, два справа. И какие бы вы сделали шаги? Кого бы мы, вы смогли захотели привлечь, чтобы поставить вот на эти места, на самые первые ключевые места, непосредственно под вами, самые-самые первые. И теперь то, что позволяет сделать эта компания, которая называется Titanium Pro Builder, это как бы передумать, перепланировать. Сразу беру этот слайд, уже полный, непостепенный, что предлагается. Вот вы видите, это вы себя видите и под вами шесть позиций. Три слева, три справа. И эти позиции вы сможете дать новым потенциальным лидерам. То есть вы их сможете поставить выше, чем вся остальная ваша команда. Именно этих ключевых людей, которые, которых вы хотите видеть в вашей команде, которых вы хотите видеть выше. И вот э, Кенни приводит пример. Вы звоните и говорите. Вот такому человеку, да, которого вы хотите видеть в своей команде, которому вы хотите дать возможность, вы говорите, что вот компания, все, что вы знаете, все, что вы умеете и имеете, и у меня есть позиция для тебя. Вот одна из этих позиций. И под, под этой позицией может быть там любое количество людей, 100, десять тысяч. 10 это зависит от команд. И как тогда этот человек отнесется? То есть что он приходит сразу раз и становится наверх. И потом, вот как тут Джейн, допустим, ну это может быть любой человек такой, приходит, и если этот человек, лидер потенциальный, приходит и тоже э, покупает э, такой пакет, чтобы участвовать в этой компании, компания еще раз скажу, называется «Титаниум Про Билдер», «Строитель Титаниум про Builder, строитель титаниум про то этот человек получает тоже под себя 6 мест вот таких вот ключевых и так далее. Ну вот на картинке это видно, что как они получаются, эти э, позиции, они будут под э, с тем же паролем, как бы под именем вас, под именем главного человека. Вот эти «вы» и под низом стоят трое слева, трое справа. Это тоже под вашим именем, но если у вас там и имя пользователя, ваше имя ну, какое-то есть, то будут присвоены там рандомные, случайные, добавлено там 1, 2, 3 или еще какая-то комбинация на конце. То есть это будут как бы клоны, да? такая команда, команда из 6 человек с тем же самым именем, только в конце будет что-то изменено и пароль будет тоже ваш до тех пор, пока человек, которого вы поставите на эту позицию, не изменит его, конечно же, на свой, насколько я поняла. А имя поменять нельзя будет, оно будет фиксировано. То есть это будет такое же имя, как у вас, только с другим окончанием. Сколько это стоит? Для всех это стоит 1888, эквивалент евро, смотря да, там в, в криптовалюте покупается пакет, и получается весь набор Titanium Pro плюс booster. Я поняла, что на эти позиции можно поставить человека на любой пакет. И разница только в том, что если этот человек новый купит Titanium Pro builder, вот за 1888, то он к себе получит точно такой же промоушен. То есть тоже 6 человек. А если он купит другой пакет. Как я это все поняла, то просто будет другой пакет на этой позиции. Если у вас уже есть Titanium Pro пакет, то участие в рекламной промо-акции Titanium Pro Builder, строитель Titanium Pro, стоит 888 евро. Это для того, чтобы получить вот эти вот шесть э, позиций выше всех других. И что это еще дает? Это дает плюс 40% к бизнес-баллам. Так, у нас сейчас идет до конца года 30%, а на этом пакете билдер, да, строитель, будет 40%. Тоже до конца года, насколько я поняла. И чтобы воспользоваться э, этой акцией, 12 месяцев есть. То есть в течение 12 месяцев с момента активации, вернее не с момента активации, с момента покупки, титаниум про строитель билдер в английском языке то 12 месяцев дается каждый вот здесь я немножко не поняла я и так и так смотрела каждые 7 недель она будет как бы смываться обновляться до тех пор пока пакет не будет активирован то есть каждую неделю возможно это с чем-то другим связано но я не увидела ни, никакой ну, какое-то решающего значения, что там каждые, каждую неделю будет, каждые 7 дней. Оно как может обновляться или перезапускаться, но пока пакет не активируется новым человеком, то есть что такое активируется, это будет оплачено, оплачен какой-то пакет, куплен, то каждую неделю оно будет как-то обновляться. И при этом 12 месяцев дается на эту акцию. А 40% дополнительно по бизнес-баллу до конца года. Очень важный пункт, он был последний пункт, что команда, которая наблюдает и следит за соответствием и за, то, за тем, чтобы все было сделано верно, она не допустит никакого перекрестного спонсирования, она не допустит перестановки людей. То есть все это будет следиться очень строго, как не озвучил и на это обратить внимание, потому что это сделано, компания не для того, чтобы произвести какие-то перестановки, а компания сделана для того, чтобы проактивной стать, да, с ракетной скоростью еще растить сеть и компанию. И это для тех людей, которые еще не в краудван. То есть для тех 33 миллионов и более сейчас, кто уже в компании является партнером или зарегистрированным, Нельзя поставить их вот на эти позиции, это должны быть новые люди, новые сильные, ключевые, потенциальные лидеры, которые могут зайти и получить вот это вот место, хотя они заходят сейчас уже после 33 миллионов, но они раз, и они становятся вот к лидерам, к любому из лидеров, э, прямо вот, как называется, первая линия, да, первая, вторая, третья линия или получается, как тут считается, но я думаю, что понятно о чем. Речи вот это фундаментально, что это должны быть новые люди, не с других структур, не снизу вверх, а только новые. Вот для... эта компания именно для этого сделана. Ну и как бы все, я здесь какие-то моменты поначалу немножко опустила, вот это вот все художественное лирическое вступление, призывы лозунги. Я думаю, что по существу так будет удобно, конкретно вот о чем речь была. И остальные все красивые слова и все это и так все знают вот поэтому на этом я и закончу перевод этого звонка и как сказал кенни что все это уже должно выйти на просторы в доступ для общего э, информирования и осведомления вот так все вперед удачи